Всем привет, с вами Соник, это Брал Старс. И что вы будете все делать? Да, ребят, вы угадали. Мы будем возрождать наш клуб. Для этого я создам новый... Блин, создайте... Смотрите. Ч ⁇ наша эмблема. Будет молния, в принципе. Ч ⁇ Критическая молния. Хорошая, в принципе кубок. Давайте моди, то есть поищем. наши моди будет кубок. Mm -hmm. Так, вот такой. Yeah. Вот так. Вот так. Mm -hmm. Вот так вот будет вот эти вот. Блин, вот, так. вот такой вот название интересное, в принципе, ну, чё. с кубками. Не ну, смотрите, я предлагаю смотрите какой ухитрый смотрите, смотрите сделать. Зачем я это делаю? Чтобы, чтобы немножко схитрить, похитрить наше название, чтобы на нас никто и другие клубы не нападали. Но поэтому я специально хитр хитр хитрю свое название. Вот так вот, так вот я интересно, интересно сделал. Я, конечно же, дам доступ к вам. Код вот будет описание нового друга. описание нашего клуба. Описание нашего клуба. Будет ну, без правил. Правила, правила я буду отправлять сообщения. К клубу буду делать правилами. Так же вот так. Дрофеев делаем побольше. 12 тысяч. Давайте 11 тысяч. Видите? Включаем. Их. И будем семейный клуб делать. Ну, В общем, вот такой клуб. Блин! Я бы сразу все это писать. Ой, не повезло, не повезло. Ладно, придется с сюда написать. Ч помните? Как вот я как я хитаил? вот как я хитаил. А зачем это хит, Зачем он так хитрил? Зачем так хитрил? Исполнить? Мы уже, уже поняли этот текущий патриот, сказать, <реш> да, что у нас было сложно найти просто так. по рекомендации, что нас было просто найти, а так будет ну, сложно отыскать. Надо, Надо будет хитрость. Напишем. Вот. <связываем> так вот, мы вот пишем. Получается, не сказать. Так, вот, такой ютубчик у нас. Ну, принципе, нормально. Мы создаем клуб. Как такой интересный клуб получился у нас. Видите? Такой тег. Круто, да? Открытый. 11 тысяч трофеев. В принципе, клуб хороший, мне нравится. Так. Ну сейчас давайте поиграем одну катку кого-нибудь за 100, например 100 давай возьмем. или нокаут или не нокаут давайте нокаут искать каточку и будем завершать тут видео коротенькое будет Но, может быть сегодня и третье видео будет не знаю. лайки будут смотреть в общем в видео по, по, по какой-нибудь игре, я буду говорить раз про конь, сам подумаю насчет этого, Чёрт, эх, иди сюда, Я подпуфи, не повезло, не повезло, так, блин, бейте Пэм, вот, ну вот, ну Пэм, бейте ее, бейте, калет, колет, нет, колет, Пайпер, пайпер, пайпер, вот ты, вот ты, пайпер. Пайпе. Вот, вот, вот, вот. Ах, блин, блядь. Вообще пайпер. Не соображаю, что он делать. Блин. жестко, жестко, Блин. А, а, а. Почти, почти. О, отлично, отлично, уничтожили. Блин, нет не хочу плохой карточкой завершать пожалуйста пайпер пайпер ультруй во, во молодец не да плохая каточка не хочу плохой каткой завершать только короткое видео такой плохой каткой так что давайте хорошую катку сделаю и я её уже завершу кажется будет лучше так, вот видите, давайте. Ага, тихо, тихо, тихо. Так, тут у нас блоки сена. Через сена. Блин, у нас, у нас двое. Нет, буй ран. Буй ран. Ах, ох, а, ох, ах. Оф. А. Тихо, оф, оф, оф. Ух, бежим, бежим. Вообще... Убил, нормально. Так, Блин. Отстань от меня. Ах, ты еще так? Ты еще бежишь, ты еще... Ты еще убегаешь. А, а, нет, нет, нет, нет. А, а. Фух. Фух. Ух, я бежу. Пробить, отлично. Тихо-тихо, без тихо, бы тихо. мало. Так было. Блядь, Ай. Ай. блин а ты да да да да да да да хороший да Пожалуйста. да да да да да да Просто хороший катки хочу завершить. Отлично, отлично катка завершили. Давайте еще один раунд отыграем. А, а, да, быстрый каткой завершили, очень хорошо. Ну, ставьте лайки, канал вступайте в клуб, добавляйте мне в друзья, Дай код в описании. Коды все в описании будут. Так что всем пока и удачи.